Всем привет! Лето продолжается и сегодня мое видео будет обзор моих растений в мае. Хочу показать свою красоту. Расцвел сегодня гибискус. Вот такая красота. Просто обалдеть. Первый раз такой вот цветок. Вот такой с белой какой-то вот середочкой еще. Посмотрите. Такой цвет. Ну просто обалдеть. Вот правда. Такая красота. Здесь, конечно, в кадр еще бугенвилия. Такое вот. Еще раз покажу. Я просто вообще... Здесь у меня орхидеи. Цветут. Причем у меня здесь три сорта. Вот здесь на стульчике стоят. Там белая открывается. Сейчас я поближе ее покажу. Такая белая распускается, у нее прям два цветоноса. Вот такая красота, красавица вообще. Ну и моя бугенвилия, конечно, красотка. Она просто раскинула вот такие вот ветки, вся в цвету. Видите? Вот такая вот красотень. Это цветет Boys is Rose, то есть она зацветает оранжевыми прицветниками, а потом они вот таким цветом переходят в нежно такой розовый, но ну, вообще просто красавица-красавица, вообще очень обильное цветение у нее. Очень красиво. У меня здесь вообще такой цветущий уголок получился. Здесь у меня дабл пинг. В напольном кашпо она стоит. И выше меня ростом. И вот у нее вот такие свисают обалденные грозди цветных предцветников. Здесь просто вот такая красота. Просто вживую это, конечно, выглядит вообще с ног сшибательно. Ну, конечно же, у меня началось цветение диплодыни. Крупные очень цветки. Вот видите, очень крупные. Но сейчас против окна стою, конечно. Вот она у меня вся-вся-вся-вся вся в бутонах, вот такие красивые цветы у нее, и она их очень долго держит, нравится мне это, конечно, растение очень, красота, вся в бутонах, она теперь у меня будет свисти до поздней осени, этот кустик у меня уже давно, ему, наверное, уже ну, года четыре точно, если не больше. И он меня каждый год радует под такими цветами прекрасными. Здесь по соседству с ней стоит желтая диплодения. У нее, кстати, вот цветочки, они однодневки, но у нее столько много, посмотрите, бутонов, видите, сколько? что она постоянно у меня цветет, я даже не замечаю, она постоянно на ней цветы находятся, Ну красотка тоже, она у меня и распушилась такая, это я вышла уже на улицу на крыльцо, здесь у меня примерия стоит, вот такая вот тоже нарастила себе листья вроде бы ну клещ вроде как отступил немного не знаю надолго или нет Но пока пока растем это у меня генвиля глабра которая находится сейчас на улице это мои череночки и вот они начинают цвести вот таким яркие прицветники очень и у нее везде везде на всех веточках появляются вот такие яркие прицветники Конечно же, адениумы. Конечно же, они у меня гуляют на солнышке, греют свои попочки. Все в бутонах. Ну Как видите, вот этот у меня экземпляр такой очень большой у меня. Он, который привитый разными сортами. И посмотрите, у него, видите, вот это он цветет своим сортом. Здесь своим тоже вот бутончики, а вот это вот уже, это уже прививки, которые я на него делала, они набирают тоже цвет. Я, конечно, очень рада, то есть он весь-весь-весь у меня в бутончиках. И здесь вот как раз прививочки вот у него тоже в бутонах, то есть он скоро будет у меня... Зацветет разными сортами и будет, конечно, очень красиво. Ну вот, кстати, вот эта прививочка, это прививка с моего сеянца. Вот здесь я, конечно, бутончиков не вижу пока. Но я думаю, со временем, тем более, если я буду им устраивать вот такие вот солнечные ванны, то он меня порадует своим цветением. Ну, у меня все и малыши здесь сегодня гуляют, вот такие карапузики. Им хорошо. Ну, на солнышке, наверное, градусов 26-то точно есть. И вот посмотрите, я уже говорила, что у меня все одеши большие, которые, вот видите, они все-все-все-все-все прям в бутонах. Все-все-все-все. Это мадам Матерфляй у меня, красоточка. Такой тоже сорт. Не помню на памяти, как называется, но он у меня желтым цветет. Махровые такие цветочки очень красивые. Посмотрите, середочки все-все-все-все. И эта вот прививка у меня самый длинный. Я просто жду, не дождусь, когда же он покажет свою красоту. Поэтому я не призовю его. А так он вообще уже хвостом таким у меня большим вырос. Ну и бугенбилки у меня тут стоят тоже на солнышке. В общем... Стоят, получают солнечные ванны. А это, кстати, стоит бугенвилья, из которой я делала бонсай. Посмотрите, как она вообще шапочкой такой стала. В общем, все хорошо у нее. Выглядит прекрасно. Я думаю, скором она и наберет цветные прицветники. А это мой сеянец Тонбергия. появляются такие цветочки, но пока их такого сильного обилия нет, но все же Вон там еще два выглядывают. Ну, то есть она постоянно вот цветет, какие-то отпадают, новые появляются. Ну и здесь мои стоят. А Оно настоит. Кофейные деревца. Кстати, кофейные деревца вот стала выносить на улицу и заметила улучшение. То есть и листочки такие блестящие стали. И, и вроде как видите, вот он тут вот этот вот раздвоился. Боковые побеги дал. А это, кстати, петуни, которые я тоже сажала сама и семечки которая вот всего почему-то прижилось всего одно семечко и вот зато очень шикарно смотрится. Это абутилон, которому я делала стрижку такую в общем-то кардинальную да и вот посмотрите у него появились уже бутоны, то есть у него крона такая пушистая, он стоит самостоятельно. Ой, вот такое деревце красивое получилось и там у меня еще виднеется мандарин я его тоже вынесла на улицу и заметила что ему там очень нравится здесь у меня дуранта стоит и мой авокадо он конечно смешной но он смешной-то смешной но он вроде обрастает листиками. И вы знаете, он опять у меня цветет. Так, сейчас покажу. Вот посмотрите. Это вот у него опять начинается цветение. Но не знаю, может быть в этом году может плодика завяжется. Все-таки здесь летают пчелки. И вот здесь вот веточка у него, тоже в бутонах. Ну, вот такой вот у меня парень, никак не может угомониться, постоянно цветет. Покажу свою Замию. Она меня, конечно, порадовала. Она выпускает целых пять веточек, посмотрите. Вот видите, какие? Целых 5. Я, конечно, очень рада. Но ну, виднеется 5, не знаю, может быть, она там еще как бы вылазит и просто не вижу. Но пока вот так вот. Ну, я очень счастлива, конечно. Просто, если кто помнит из моих видео, я ее покупала, в каком она состоянии была. И вот она сейчас у меня вот такая вот. В принципе, вот сейчас она еще выпустит веточки. Она будет просто красотка. И, конечно же, Руселья у меня тоже на солнышке стоит. Она начинает цвести уже, у нее появляются уже цветочки. Красивое, конечно, растение, очень такое нежное, и такие коралловые на ней цветочки появляются. Ну, она у меня, конечно, вообще прям, смотрите, распушилась такая, очень бурный рост у нее идет. Какая красотка но ну, на улице конечно ей нравится да вообще всем растениям они прям их видно как они прям балдеют у меня стоят ну, одышка вот, еще раз кадр хочет попасть в общем красота когда тепло конечно вообще здорово летают стрекозы кожи вот смотрите, это тоже глабра. У нее вся ветка вет прям в этих в бутонах, все ветки, вернее. Ну еще раз диплодения попала в кадр. Ну она, кстати, очень такая прям пушистенькая. Но ну, это моя веранда. Здесь у меня тоже растения стоят, потому что всех не вынесешь, конечно, но им здесь хорошо. Им прямых солнечных лучей не надо, здесь светло им хватает. Даже обутилон, видите, весь цвету стоит. Здесь драцена. Ну и, конечно, такой вот вид. В общем, для отдыха само то. Ну, это бугенвилля у меня, вера, Депурпур. пурпур. Вот она у меня, конечно, уже долго цветет. Вот посмотрите, у нее вообще бурное цветение такое. И такая ветка, светище просто, на во все окно. И посмотрите, она вообще просто... Вообще красота. Это моя горденья. Она у меня недавно отцвела. И посмотрите, у нее заново появляются бутоны. Чувствует она себя хорошо. Но я ее не выношу на улицу. Она у меня стоит дома. Ну, здесь вот два антуриума. И моя шифлера. Вот такая. Спотифилл, конечно, не отстает ни от кого. Он у меня весь в бутон. У него просто много еще появляется. В общем, ему очень хорошо. Но здесь у меня пошли фикусы. Шифлера. Там еще один спотифилл. И посмотрите, какой гигант фикус. Просто дерево. Вот видите? Очень большой, выше меня ростом и очень раскидистый. Замякулькас у него тоже, он у меня очень большой, и у него еще пошел рост. Очень много листьев выпускает, но он у меня просто вообще здоровый. Он в 50-литровом кашпо у меня находится. Это бугенвиля сорт Лила Варигат. Красоточка. Такие красивые предцветники у нее. И листва, ну, очень шикарно смотрятся. У нее веточка одна. Я ее повыше... Сделала, вторая вот так вот свисает. Ну и крассандра. Она как с весны ранее начала цвести, и до сих пор она вся у меня в бутонах. Вся-вся-вся. И у нее, причем, появляются постоянно новые колоски. Я даже не могу ее обрезать, честно говоря. Она постоянно у меня в цветах. Ну и напоследок еще гибискус. Жаль, конечно, что у него цветочки однодневки. Просто завтра этого цветочка уже не будет. Очень, конечно, жалко, что он так мало цветет. Но такая красота. Ну вот такой обзор получился, увидимся в следующем видео.